Другой никогда не ответствен Просто наблюдайте Если вы мудры в правильный момент, вы действительно мудры. Но люди становятся мудрыми только когда момент упущен Мудрость задним числом ничего не стоит Теперь, когда все уже сделано, вы поссорились и сказали друг другу много лишнего Теперь вы становитесь мудрыми и видите, что поссорились напрасно. Но уже слишком поздно. Такая мудрость бесполезна, вред уже причинен. Это ложная мудрость. Она дает ощущение, что вы будто бы понимаете. Это уловка эго. Такая мудрость не поможет. Осознанность должна возникать в действии, в то же мгновение, одновременно с происходящим. Вы должны видеть бессмысленность того, что делаете. Если бы вы видели эту бессмысленность в действии, то не стали бы делать ничего подобного. Нельзя идти против собственной осознанности. А если все-таки вы против нее идете, значит это неосознанность. Вы приняли за осознанность что-то другое. Помните, другой никогда не ответственен. Что-то кипит у вас внутри, в этом все дело. И, конечно, близкий человек ближе всех остальных, и он становится местом, куда изливается и сбрасывается весь ваш мусор. Вы его не выбрасываете на первого встречного на улице. Но этого следует избегать, потому что любовь очень хрупкая. И если вы зайдете слишком далеко, приступите к черту, любовь может исчезнуть. Другой никогда не ответствен. Попытайтесь сделать это в себе постоянным состоянием осознанности, чтобы вы могли вспомнить вовремя. Как только вы начинаете находить в ком-то что-то неправильное, поймайте себя с поличным, немедленно остановитесь и попросите прощения.